Внимание, материалов для зрителей старше 18 лет. 18 лет. Запрещено для детей. Если что, мы вас предупреждаем. Если хочешь кушать, брат, приходи в мой шаурма. Если ты голодный, ман, приходи мой шаурма. Если хочешь кушать, брат, приходи мой шаурма. Если ты голодный ман, приходи, мой шаурма. Шаурма, шаурма. Самый лучший в мире еда. Шаурма, Шаурма. Приходи ко мне, накормлю тебя. Ай, оу, ай, оу. Шаурма уже готов. Ай, оу, ай, оу. Шаурма уже готов. Шаурма. Еда очень вкусный, может быть, с корейской морковкой или капустой. Обязательно в шаурме должно быть мясо. Курица, свинина, гадать, на ли барашка. Не выйдет шаурма, если не будет лаваша. Это еда для всех старца юнца и малыша. Ешь не спеша, ешь, ешь не спеша. Шаурма, кстати, намного вкуснее беляша Не стоит сравнивать ее с руля баб. Мой шаурма только для красивый баб, для мам и баб. И их детей есть, шарму всегда и везде. Каждый день делаю ее для людей. Каждый день свежей, каждый день вкуснее. Ешь мою шаурму семь дней в неделю. Лучше шаурму, чем я, никто не делал.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 Шаурма. Самый лучший в мире еда Шаурма, шаурма Приходи ко мне, и накормлю тебя Ай-оу, ай-оу Шаурма уже готов Ай-оу, ай-оу Шаурма уже готов В моем норке поклоняются шаурме За вкусную еду деньги платят мне Любимую работу делают души В шаурма еще можно положить грибы И если кто захочет, добавлю сыр Шаурма популярный на весь мир Еда, что стоит, совсем недорого Зато очень вкусный, начинка много Нежели гривна, не жалей доллар, купи еще урма, если ты голодный, но холодный урма есть не нужно, горячим кушать намного лучше. Работать тяжелый, с ночи до утра, и каждый мой брат, и каждый сестра не хотят чебурек, не хотят похлава, им нужна только моя шаурма. Если хочешь кушать, брат, приходи в мой шаурма, если ты голодный, брат, приходи в мой шаурма. Если хочешь кушать, брат, приходи в мой шаурма, если